6 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета состоялась республиканская научно-практическая конференция для школьников «Юный лингвист». Это у нас уже шестая республиканская научно-практическая конференция для школьников, которая называется «Юный лингвист». И основная цель для того, чтобы подготовить талантливую молодежь нашей республики, и именно молодежь, которая интересуется как иностранными языками, так и родными языками. Здесь родной язык и русский, и татарский язык. У нас очень много работ в плане сопоставительного исследования. Для нас это очень важно, потому что именно наш кафедра занимается подготовкой преподавателей именно для школ по двум, как минимум, иностранным языкам. Всего на конференции представлены пять секций – сопоставительные языкознания, также секции в переводоведении и литературоведении. Принять участие в конференции приехали не только школьники Казани, но и учащиеся со всей республики. Заявок было очень много, это более 200 заявок, но, конечно же, мы в рамках пяти секций не можем вместить такое количество участников, мы отобрали только лучших. Знание иностранного языка повышает не только нашу культурную осведомленность и развивают речевой аппарат, но и помогают намного легче сориентироваться в другой стране и найти общий язык с иностранцами. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.